Друзья, всем привет, меня зовут Владимир Мальков, мне 36 лет, я профессиональный бадминтонист. В силу специфики спорта я очень часто находился в Китае, общался с китайскими тренерами и игроками. И поймался на мысль довольно-таки быстро, что передача информации именно в английском, через английский язык давала большое количество проблем, потому что я терял действительно ну, какие-то важные элементы в тренировочном процессе. Мне стало интересно э, получать информацию, скажем так, из первых уст. Ну, Поставился цель необходимую э, освоить китайский язык, да, хотя бы на базовом, на базовом этапе для того, чтобы можно было изясняться, понимать тренеров и спортсменов именно на китайском языке. Нашел э, ребят из Боннманлая через Инстаграм, интересные ролики. Э, Видно, что информация, которую они дают мне, э, заходила довольно-таки легко. Поэтому я сразу к ним обратился. Мы составили график э, тренировочного... Ой, извиняюсь. График э, обучения и тренировочного процесса. Да, все это связали э, красиво, чтобы я мог спокойно работать, чтобы я мог спокойно обучаться. И, знаете, через 6... Через 6 месяцев, может быть, 10 я уже смог довольно-таки спокойно, да, без нервов понимать, да, то, что доносят мне профессиональные тренеры, игроки и выражать, да, свои, свое понимание, свое мнение, да, относительно тренировочного процесса. И взаимодействие, да, действительно пошло совершенно по-другому. И со стороны тренеров и со стороны моих партнеров, да, было такое... Ну, небольшое удивление, что ох ничего себе, он этот русский начинает изучать китайский, и это как бы со стороны китайских ребят спортсменов, да, было видно, что они начинают как бы, больше, еще больше уважать, еще больше ценить отношения и дружбу. Вот, поэтому я считаю, что цели, которые я себе поставил, да были достигнуты с помощью преподавателей Man, Man Lai, за что вам спасибо большое. В свою очередь, я, конечно же, могу рекомендовать этих ребят, И если у вас есть желание изучать китайский язык, если у вас есть желание развиваться в этом, вам необходимо это для вашей работы, просто путешествия жизни, то я думаю, что это классный выбор, И Хороший вариант для того, чтобы изучить китайский язык и получить еще от этого удовольствие. Так что спасибо, всем удачи, и я надеюсь, что изучение китайского языка вам принесет сплошные плюсы и бонусы. Да, всего доброго!